Чё-то холодно сегодня, ну ладно. Я уже когда-то играл в The Lone Dark, но я играл в сюжет. А теперь я не буду играть в сюжет, потому что... Ну, потому что, потому... А я буду играть на незваном госте, собственно. Так, что у нас по типу температуры? Минус 23. Хорошая погодка, что я вам скажу, ребят. Э, чуваки, у нас проблемка. Да не, это... Н на... Так, чё-то я так подумал, подумал, погадал, и я думаю, что лучше играть на сталкере. Сталкеры это, типа, тоже максимальная сложность, но, ну, типа, не максимальная. И uh, you know, карты вообще не знаю. У меня есть карта? Uh, да, крутая карта. Где карта? Карта. Ну, в принципе, бывает. Ну, минимальный набор какой-нибудь <laughs> есть, и Хорошо. Тихо ты, ты, ты, серьезно, F5, как сделать-то? Не понял. Так, я что-то вообще не вкуряю. Не вкуряю. Я, я не могу сохраняться, да? Что? Эскейп не работает. Работает. Домик какой-нибудь. Лесосека. Медведь ходит. Ну, это нормально, в принципе. Дикая природа, чё ты хочешь? Медведи ходят. Так, слушай, медведь. Ты тут местный, а я не очень. Где тут домы? Мне залутаться надо. Можно сохраняться, алло. Или нельзя? Или это типа одна жизнь? Это типа хардкор? <свык> да, хорошо, мы начали. Где? Достань, пожалуйста! Нет! Чтоб! Дать отпор. Давай. Давай отпор. Как мне дать отпор? Я не даю отпор. Почему? Потому что я не могу. Что происходит? Смерть. Классно, забаговалось все. Почему ночью-то? Так, у меня почти. А, да, тот же сет. Бля, какие страшные звуки. Серьезно, это... Бля. Ёпта, налево Это то же самое место Вот там я где-то спавнился Так, дом есть, отлично Чё ты светишься? Что это такое? То станция То станция То станция То какая-нибудь дом Надо идти туда срочно Блин, чё это так непривычно Тут надо ходить, а не бегать А я не могу без шифта жить Как вообще можно жить в этой игре без шифта? Как? А, отлично. Стоп. Не говорите мне, что это просто развалины. Нет. Аптечка. Дайте аптечку. Гады, как туда залезть-то? Так, возьму. Все, серьезно. А, туда нам надо. Там хорошо. Что это вообще за фонарики? Как? А Почему? Что? Зачем? Ну и куда ты мне светишь? Возьми. За. Что ты, что ты делаешь? Ты нарисовал карту, я тебя поздравляю, но я не просил тебя это делать. Разжечь огонь. Э, э, Гариц, э, пан господин. Так, добавить топливо. Раз, раз. Я тебя просил взять факел. А, да, просил, извини. <смякненько> Риск переохлаждения. Ну, такое бывает. Ну чё? Скоро я стану таким же, как и ты, дышкой. Хорошо. Э, а что у нас там по костру? Два часа. Ой, это еще гореть будет. Оп. Спальный мешок. Давай часик. Часик поспим, отдыхни и все будет нормально. Выпи это. О-о-о-о, хорошо. Так, сколько у нас горит? 15 минут. Печально дело. Так, у нас есть чуть-чуть карты, кусочек карты. Так, нам надо вот как-то вот так. Но отсюда это будет немножечко опасненько. Поэтому нам надо слезть и идти аж туда. Йо. Так, у нас идет, собственно, северное сияние. Что не... Дом! Это дом или это камни? Это камни, отлично, хорошо. Чё-то мне кажется, что то дом. Нихера, то дом. Том натуре дом. Серьезно? Хорошо. Так. Что это за звук был? Эм, тут так темно, что даже интерфейс не видно. Походу эм, типа типа типа Алло, здрасте. Игра не надо. Я зашел. Радио. Радио. А ты чё работаешь? Тут разве должен быть свет? Что ты достал факел, нафига? Три. 5, 10. Вот это что такое интересно? Опа! Вот это вкусное. Это вкусное? Я, конечно, не пробовал, но я знаю, что это вкусная книги. Почти чего? В доме холодно? Ты что, серьезно? Растяжение запястья, боль, таблеточки, опа, использовать э, обезболив, боль, а, обезболить. Только в этой игре можно просто вот так вот ровно идти и себе подвернуть ногу. Ну, в принципе, а что бывает? Я нашел какую-то хибарку, отлично. Так, походу Мы сейчас надо найти место, где согреться. Я с тобой полностью согласен. Инструменты возьмем. Это, возьмем, все берем. Книжку я не взял, потому что она у меня есть. Так. Риск переохлаждения. Э, ну, есть немного такое дело. Ну а ч нам? нам? Нам ничего. Зашел, бля. Думаю, я такой поиграю сейчас на самом сложном режиме. А, -а, -а угу. Я почти на самом легком <с> не могу играть, потому что я сюда <с> Это не домик, это так. Блин, он сломан разжечь огонь давай а, теперь танцуем с бубном чтобы у нас зажег огонь добавить топлива э -э бум бум фонарь разрушена добавить а это фонарь факел что ли так спать спим один час я я думаю это хорошее решение вот бы живым проснулся было бы еще хорошо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 Но я, возможно, уже не проснусь.